Итак, всем привет. Ну чё Atomic то Только вот недавно, буквально вчера вышло. Сегодня записываю, потому что не успел вчера записать. Только скачалась знаете, на работу надо было уже идти. Короче, не успел. Запустил игру. Собственно говоря, давайте посмотрим с самого начала, чем она нас встретит. Кстати, вот по опциям, там автоматом, ну конечно, определялась У меня видео как-то такая себе, но процессор, вроде должен все тянуть. Ну, короче, как в Гарри Поттере тут походу идет. Сначала низкие, низкие. Все оно выключает. Кэш шейдеров. Давайте сразу, короче, немного звук сделаю потише, чтобы оно было слышно и меня. Давай вот так вот под 70 сделаю. Значит, насчет радио я не знаю, что мне не прилетело какое авторское право. Я вообще потише радио бы сделал бы в таком случае. Режим для языка звучите. Кстати, какие есть? Португальский, польский. О, вот это точно. Дойч, испанель. О, русский есть. А, отлично. Применяю изменения. Да, я уверен. Все. Теперь я точно на русском будет без этих проблем. Мирный атом. Но это уже не сложность. Типа, маленький, средний. Прикольно. Прикольный картинки Давай локальный сбой. Последний типа, уровень сложности по умолчанию Не будем там самые низкие брать там но... Я надеюсь, справимся Не забывайте использовать аптечки, Безусловно, для этого их придется создавать Но и собранные ресурсы Что-то там тоже полезная вещь Куриниал, какой вредят вашему здоровью Понятно? Там, где можно обойтись По ножовщиной Окей, продолжите, она загрузилось. Люблю это место кругом позитив. Наш комплекс человек изначально создавался с позиции заботы о комфорте сотрудников. Назвали mm -hmm. перчатка, сам знаю. Я тут не впервые. Кстати, я извиняюсь. Я сейчас быстренько еще гляду кое-что. Может, какие субтитры есть? А, то что на YouTube все-таки лучше субтитрами записывать. Так качество аудио я наверное, может это включил музыкальное сопровождение типа чтобы авторские права не прилетали бы а, геймплей а, субтитры да субтитры включены все применить изменения да все продолжаем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 Там жирнала написано, газеты и журналы. Не да, Такое, наверное. Э, такой, наверное. Эй, я ж такой Там, по был вариант лети нахрен отсюда. То мало ли там, вы нам подсунули газировку. Опять сипуха в дерев застрял. Всегда веселюсь, когда они... Ну, Навигационная иди. система роботов непрерывно совершенствуется. Заметно. Да. Погода прекрасная, красота. Ну да, аптечки летают, чайки. Это они испарились, кстати. Мужик свинью выгуливает, чё, блин? вовчиков А, это эти вовчики. Да, и какое управление я настроил. ну держи свинку. О, спасибо, бабуль. Вот 0451. Так, давай, Построились. И, ну работать. Ух ты! Получается! Спасибо большое. С праздником вас! А это та бабуля, которую мы, по-моему, показывали нам в трейлерах. Че у нас тут? А ну не клуб, всякие тяга. Я Отдохнул. Пойдем. Дмитрий Сергеевич. Так точно отдохнул. Жду указаний. Как тебе твоя новая перчатка? Лучше, чем старая. Приживаете. Иначе быть и не могло. Я лично разрабатывал это устройство. Будь с ней аккуратен. Она важнее, чем может показаться на первый взгляд. Так точно, Дмитрий Сергеевич. Сберегу. Сейчас отправляйся в лабораторию для завершения интеграции перчатки. Сынок, у меня много дел. Михаил Штукхаусен ведет тебя в курс дела. Я свяжусь с тобой. Позже. Вас понял. Давай, лети. Ну, прикольно, робот двигают. Вас ожидает автомобиль Турпина. Вам все понятно? я, -я? Понятно, не занудствую. что у вас не возникло вопросов, хотя бы на этот раз. Иди в жопу зануду. <laughs> я бы так же ответил бы. Только по ВОС чату. Он слышал. Дорогой мужики. Что там в известиях пишут товарищ, плотного, э, инъекции и полимеров и путь созданию знаний и науки Сосыскоро, видно друг друга через устройство товарищ теперь теперь 8 -8 расстояние 8 не бойся Ага, Денинград, ну общем, понятно Интернет. чего академика дмитрия Осеченова. июня праздничный ужин да, подожди, дай посмотреть, что творится. Здравствуйте. Ну, я тут звездочетом, короче, решил стать. У вас тут обсерватория или что? Неплохо железко исполняет. Хорошая координация. Вы похвалили робота? Я удивлен. Это потому, что он не лезет ко мне со своими советами. Ну дает, ну дает. Так, я уже думал, я застрял в дереве. Ну, прикольно тут у вас. Дроны тут везде летают. Шпионят за гражданами. Какие-то звездочки тут. А, дети, может, играли. Ладно, что здесь? Ну, это какой-то ларек. А что ты продаешь? Я бытовых услуг. И тут, по-моему, кнопка взаимодействия была, или это мне показалось? Что-то было, видели? С мысли. Ладно. С помощью системы мысли это чуть, под, чуть попозже. Да, эти, как его? Не Волга, блядь, как это модель называется, машина? Есть, в комментариях напишите. Вовчик. У думаю, моего такая была, по-моему чему же день, товарищ подходите я в полном вашем распоряжении желаете получить мысль так Доброго. у меня есть вот там-то херня в руке не не не, спасибо я просто смотрю но зачем смотреть когда можно получить это уникальное персональное устройство прямо сейчас так это я могу подобрать вам нужную конфигурацию вплоть до цвета к вашим глазам подойдет фиалковый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 Абсолютно! Давайте я вас подключу. Да не, мужик, ладно. Такого я. не надо. Очень зря. Да ладно, все. Сбедительно советую вам попробовать. Не ладно, Мужик, Спойника. время, все, я пошел. Эй, ты, перчатка, экспериментальная. Я рассчитываю, что польза Привет. от тебя будет больше, чем от этой нелепой брикушки на лбу. Раз ты такой уникальный. В моей уникальности у вас еще будет возможность убедиться. Напоминаю, что вы должны. Что, серьезно? Ну погоди. Не Товарищ, ну, что вы там стоите? Хотите, заходите к нам. Вместе смотреть будем. Да у меня дела, мужик, наца. Спасибо, я просто мимо проходил. Ну Ну, сидит женщина, читает себе что-то. Это просто залипает. Если репозицию применить к нас, и... не, сходится. не сходится. Не сходится. Управляя роботами мысли и У вас тут какой-то с муцикой. Приобретайте вестник предприятия, товарищ! Всем направлениям прорывы, как раз к полимеризации и в биологии, и в робототехнике, и в оружейном деле. Ну, прогресс не стоит на месте. Именно так. Аж гордость берет. <говорит> Что там биология, но ну, в, в области глототехники, как дела, про оружейное дело может рассказать. Профессиональное любопытство. Давай, третье. Про оружейное дело можете рассказать? Профессиональное любопытство. Заметка про новое оружие скромная, Но вроде как, товарищ лажников Основываясь на работах Гауса, собирается улучшить электромагнитное оружие. Мощность обещает поднять 3-5 раз. А как говорится, хм, как быстро Автомат Калашникова Гаус. Ну, по мишеням, конечно. Ладно, все, не буду вас отвлекать. Всего доброго. Но не буду вас отвлекать. Всего доброго. Все. Подиви депче. Газеты мне сейчас столько не хватало. На кой она? Газета существует в качестве источника информации. А еще, еще один, курсе, что для этих целей мне прилепили на руку тебе. Товарищ майор, хочу напомнить, что я могу выводить на сетчатку вашего глаза информацию об окружающем мире. Я, кстати, извиняюсь, мне еще тут больше подправить. У меня, по-моему, слишком чувствительная... Вот здесь мышь, я бы чуть поменьше поставил бы. Вот так, наверное. Ага. Это не заставит вас стать умнее. Ну и может быть флов, я не знаю, чуть-чуть побольше. А, пам, пам, пам. Геймплей, качество хан. А флова нету, да? Почитать вывески и плакаты будет удобнее. Воспользуйтесь встроенным меню вашей перчатки. Mm, вот паршивец. Вчера я прошел полимеризацию предварительно. Чувствую себя великолепно. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. он загорает, что ли? Да, загорает. Мадам, добрый день. Десять минут, надо поспешить. Прохожу. Узнайте хронологию великих открытий и, конечно же, военных событий. Почту обязательно. Так, все Екоши можем поболтать. Столько счастливых и благополучных людей на улице. Как в Китае. Вы бывали в Китае, товарищ майор? Да где я только не был. Но, ну. в Китай, может, и нет. Предприятие 3826 располагается не так далеко от Союзного Китая. Мне нравится двух этих людей. И говорят там красиво. Не врут. Возможно. Это тоже какая-то новая модель, да? Я удивлен, что при уровне таких технологий вы до сих пор там еще не создали ничего. Что у вас тут? О! Ильич? Ленин? Да, Работа. Очки про три виталий Просто И памятник просягает. Я тут пройду Возготовиться. Богчик. мемориал Не спеши, жертву войны. Так, а здесь что? 1937 создание. причем момент в истории науки и техники. Лучший ум СССР, могучий ученый, товарищ Вавилов, Захаров. Э объединяется в единый научный коллектив, положи положивший начало стремительному взлету научно-технического прогресса со всего мира. Открытие полимеров. Ну, полимеров. Окей, полимеры открыли. 39. Товарищ Сеченов, с этого момента будущий главотехнический обедает обретает глобальный перспектив. 1939 год. Подожди, то есть, туда ну, вот надо налево идти. Вы прошли всю войну, товарищ майор. Вы что-то вспомнили? ни хрена 42 42 год. После того ранения ни черта не могу вспомнить. Осознал. Вертится что-то в голове, а что? Непонятно. Че он-то говорит? Ебучие пироги, блядь. Выбирайте угу. выражение, Мы в общественном месте. Да, пошел ты. Так, третий рех наносит всему меру страшный подлый бесчеловечный удар. Как выпускает на свободу смертельный вирус коричневой чумы. Э, окей. Вирус уничтожает людей с огромной скоростью. Спасения от чудовищной пандемии нет. Существуют медицинские препараты. Э, существующие медицинские препараты бессильны. Война отняла их жизни десятки миллионов граждан. Коричневая чума унесла 150... 150 миллионов. Хрена себе и помним его никто не забыт и что не забыто но это скажу вам большая часть глобальная государственная программа развития промышленности и народного хозяйства это, э, гордость естественной науки э, квинтэссенция научно-технического гения средств ученых здесь запуск нейросети коллектив 10 Первый в мире глобальной сети способны объединить к себе все достижения человечества. А. 51 первые Могучая наука ССР совершает. Казавшийся невозможным съездский космонавт Юрий Гагарин совершает первый полет в космос. Понятно. Ну, давай. Мы в десанте служили. Нет. В десанте мы, по походу, не служили. Так, хотелось освежиться чуть. Мужик? Скоро... Чуйте с глазами. Скоро... Ай, подожди, просто не красный у него. Лет это типа вторая версия, версия нейросети. Сила... Может гордиться собой. Слушай, а что там проектируешь? Подожди. Какая-то карта змерзного неба, или что это? не проходите мимо товарищи Чуть -чуть. взгляните воочию на модель Возьмёт. вселенной вы Место, можете задавать мне любые вопросы касательно звездного неба на понятно ту вижу там солнце я не знаю или что это Ладно. и чё здорово ты и или что ты, или стоп или это херня там просто людей прокалываешь лаборатория будущего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 будущее советского образования коллектива разработка академика Сеченова а миновали дни, когда граждане СССР должны были тратить годы на посещение учебных заведений сегодня достаточно сделать инъекцию нейрополимера содержавшего информационные знания, например физико-математического вуза и вы образованный гражданин Хотите выучить корейский язык или получить степень по ядерной физике? Может, желаете обучиться игре на пианино? С запуском коллектива 2.0 такие знания будут доступны каждому! Ну, куда, на самом Ой, да, деле? да, да, знаю, знаю. Можно пропустить эту прелюдику? Простите? Ну, конечно, в вашем случае потребуется что-то более. Действован. Однако ну, после такого уже можно и такую подчерчную хлопись. что вы придете и меня о вашем прибытии, агент 3 Возьмите эту капсулу. <связь> Че у перчатка, кстати, порванная, что новая. Видите, там на пальцев порвана у него. Все, давай. И выбросим. Пофиг, роботу уберут. Только что вы добавили в свою перчатку функции с камера.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 Большой и указательный пальцы. Убираете да типа, так, Вот так? Чтобы они образовали между собой прямой угол. Сканер активируется. Офигеть, блин, кто придумал этот жест? Святая инквизиция. Угу. Окей, левый альт, понял. Хочу заметить, что это очень удобный жест. Он был разработан нашим лучшим... Ну не знаю, как вам один палец как-то поудобнее. А, а можно мне такую же травку, как у него? Мне показалось, или минуту назад вы сказали, что у вас мало времени. Слушай, заткнись и сканируй, не мешай разбираться с оборудованием. Теперь у вас появилась возможность видеть скрытые от глаз объекты. А что это за скрытый от глаз объект стоит? Сейчас не вас там шпион, я поймал шпиона Смотрите, он стоит, видите? Чего он только один там подсвечивается? кошель вы -то тоже подсвечиваетесь. что пишешь код? Блок открыт для резервного выхода. Короче, роботы стоят, программируют роботов. Вовчик, номер два. И ты, наверное, номер два, да? Номер два. Это у тебя там наколка еще. Ладно, Вовчики, не мешаю вам. Я что-то химичит тут. Давай. Да левая левая рука. О, головы -то только не хватает ему. Не, что-то не то мужик. Давай еще раз проверь. Давай, ладно, не буду, не буду отвлекать. Так и что, куда мне? А мне на выход просто. Ну, чаще сейчас, сейчас, быстренько нифига все какой-то внутри там ты больше похож на кого-то робота бармена я не знаю Всё, пошли короче отсюда Давай, товарищи, напоминаем вам что выступление академика сеченова начнется Азели сам Сечинов, академик. Здравствуйте, дорогие товарищи. Я Дмитрий Сечинов, поэт. При приятие тридцать восемь двадцать шесть. Это я, желаю, я с таким реактивным звуком в, в истории человечества. Всего один шаг отделяет нас от удивительного и невероятного эволюционного скачка, который полностью изменит весь мир, столь привычный нам с рождения. Какие-то боевые роботы. И это не просто красивые слова. Вы видите, как изменился наш любимый Советский Союз за медовшие десятилетия. Ну, роботы появились, все появилось, а машина у вас какие-то... Коллектив 2.0. Сеть, в которой будут в которой 3826. Представляю вам устройство будущего вы ну-ка, ну-ка, ну-ка, дай посмотрим, что здесь есть. Я, конечно, не особо а, прям по флагам СССР. Вот это наверняка вот Белорусская СССР. ко всем знаниям человеческим. И, конечно же, их собственные открытия. Больше не нужны пульты управления. оборудование, связи, магнитофоны, бумажные электронные записные книжки и прочее. Мысль зависит. Откладно вам... видеть, что вы никуда не торопитесь, товарищ майор. Ваша Ваш машина уже потана. Код активации вы получите в кабинете академика вовремя Сеченова вовремя от одной из его телохранительниц. Я-я, натюрли. Сижелебродмирового уст... да. угу. искусства. Это станет возможно после того, как Прикольно у вас тут. Тут ничего открытого нету. Точно. Вот я и смотрю. это место. Который раз здесь бываю, но не устаю удивляться. Как красиво сделал Наш лифт только что прибыл. И вы человек будущего. Погнали? Товарищ, это нажать, наверное, надо. Не надо. Верно, не ну, надо. Верно, футуру? Сейчас нам тут товарищ Сечинов расскажет, чудо как. Ну, приехали. Господин Сечинов. Вот Советском Союзе. Вот это размах. Оля, Наука какие. это сила. Уважаю, это... за его способность смотреть с на непреодолимые препятствия. Для науки не существует непреодолимых препятствий. Кроме болтовни всяких электронных перчатков Получите код активации автомобиля, товарищ майор. Код Брин. Вас не у вас мало времени. Мы можем вернуться тем же лифтом, на котором поднялись сюда. Спасибо, а у окей. вас такой рост. Без я точно Это получается, они где-то два с половиной метра, такие дамочки, большие. окей. А. а господин Теченов, правда, не у вас там, не? У вас просто зал какой-то.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 Так точно, Дмитрий Сергеевич. Сажусь в машину. Хм. Вроде как выдали уже получается, как это Турбина. Вроде как выдали последнюю версию там этой перчатки. А сейчас тут получается еще раз все улучшать надо. Че? Давай. Не ремни не безопасности мы желаем вам приятного полета то есть еще прям мою машину сейчас сыпапанешь и понесешь его по воздуху тогда я думал сейчас да. тут сам ну поеду здесь должно быть весь советский союзует ты в это пристегнулся бы 0. Рады прошли во всех да, да, да я только что оттуда, не надо. Власти Америки обеспокоены ростом уровня безработицы на фоне очередных гуманитарных поставок роботизированных рабочей нахер. силой. Из... Мы заготовили достаточное количество устройств мыслей. Дефицита быть не может. Успокоил граждан города Озерск председатель горосполкома товарищ... Можно уже просто музык. Личная проблема, И что, что сейчас, что в этой мотивной реальности на все деньги купил так авторское право не прилетай мне пожалуйста пожалуйста пожалуйста не прилетай. я прошу я прошу я прошу авторское право будет я канал конечноили очень... вылет на задание и лечу ну, часа я вольманфюр. что вы сказали я, я говорю, связь, Шалид. Но спасибо, Герш, что хаузом. Все инструкции Академик Сеченов мне уже выдал. Ну, противный же этот, блядь, тип. А мне кажется, что так было уже слишком. Не кажется. Даже не знаю, почему ваш ответ меня совсем не удивил. Наверное, потому что я не уважаю шестерок и пархиндеев. Скажите, не сочтите за труд? А вы вообще хоть кого-нибудь уважаете? Уважаю, конечно. Дмитрий Сергеевич, например. Он меня на операционном столе спас. А вот всем остальным еще надо заслужить мое уважение.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 Тут ну у в том числе -то и дело. Вы? Я твою мать. Ты видишь здесь кого-то еще? Понимаю. Извините. думать он за меня собрался соврал. Да. как там там так круглят, так дали. Хотя типа по идее вы вот спеши. Ну да. Так, в туман улетели. Я просто вниз летим Боюсь я, боюсь я, чтобы видосик не изнесли бы, а? Где где? Я вижу только -то поезда он там не могут самостояться. Вот это вот цели, так что. Управляемое удаленному злом нейросети. Коллектив на mm. ну да, помните, там скинул прям на улицу, там такой раскрылся прям хуя. Отсюда я прилетело. так и было додумано да товарищ майор давайте руку я провожу вас в комплекс ванилов да я что думал что все уйдет меня здесь творится у меня нет информации по этому поводу роботы функционировали в штатном режиме как вдруг неожиданно начали демонстрировать агрессивные ой Эй, ты ублюдки лев Полетите нахер отсюда, придур! Как не вежливо с их стороны! работали давайте Да отъебись ты уже, сука! Вот ну, так вот. А что света, нормально, типа это модель какая-то подключенная. В И России 2.0. Вообще никак, походу, БТС начался, я не знаю, какой-то. Что-то он должен помогите! Держите меня! Да какого хрен? До хм, двигатель. Ты пиздец, блять, падать с такой высоты в стеклянной капсуле. Враждебные барон смотрите, работал достижение достижения. Ну чё, пролог прошли? пролог прошли. Поиграем, тут советский тиберпанк. Ну, чугук усе сейчас Как он так, дожди? Просто пытается изобразить. А, это вот вехот этот лежит, понял. Куда что он лицом вниз. Башку себе там не разбил? Чайф. Да. Да. А. А, черт, как же болит башка. Смотри, главное, чтобы не кружилась, то значит сотрясение. На твоем месте, если сотрясение, придал какой часок здесь под камушком. Это дело опасное, знаешь. Можно потом вперед заболеть. Курица. Пикап Де Акс. Волшебник, я ап три прием. Ну, умираем.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 Объект операции Виктор Петров. Объект должен быть найден, взят живым и доставлен к вам. Совершенно верно. Отбой. Ну, все, понятно. Ребят, короче, продолжим, наверное, на следующей серии. У меня тут час до работы, осталось на собраться, покушать. Так что запишу уже следующую серию завтра. Все, всем спасибо за просмотр. Лайкосики, ребята, обязательно. Увидимся завтра. Всем пока.